Елена Петровна сказала, все, хватит, <смех> мне, мне такие уроки больше не нужны. Увидел я Татьяну Романовну без маски на рабочем месте. Я живой мужчина, хозяин имени Антон. Ну, фамилию скажите. Фамилия Персоны Булгак. Хорошо. Ожидайте в коридоре. Жду. То есть они всех заставляют, а сами без масок работают. С утра съездил. Я ознакомился с материалами дела. Мимо рамки не пустили, без маски не пустили. Кельджанова не видел. Попался нормальный пристав. Так, почитал немножко про Индосамент, Ну и, соответственно, с обратной стороны крест и на надпись. Без оборота на меня. В общем, там футбол был еще тот, где предусмотрено лишение свободы до одного года. Вот это о чем говорит? Они, скорее всего, опасались индосаминную надпись. Без оборота на меня. Ну Вы смотри, понимаете? как боятся. Они боятся, что что у меня там регистрации не будет. Тогда у них это дело вообще не пройдет, никакой оплаты. Я говорю, вы что, э, куда, куда пошли-то? Ну что и становится? все, он дело забирает, уходит. Я говорю, э, стой, куда? Стой. Что за беспредел-то? Чего? Это что, угроза что ли? Да какая угроза? Я говорю, покажу вам, где написано, вы говорите, какое основание. Если я захочу. Реально опасались, что я что-то сделаю с этим делом. Так вышел, сказал, она дала добро. И вот она, это дело, поставила резолюцию. Ознакомить а Ни слова об услугах. То есть они не хотят вживую общаться. с ним. поле мертвых, писанину все. Рассмотреть порядки упрощенного производства, то есть без участия сторон. Праве вести свои дела в суде лично, причем сами определили без суда, в соответствии с обычаями. Есть такой обычай платить за ЖКХ, что на носит ущерб зданию, при том, что у них выручка 3 миллиарда в год, не специальный счет, а некий 407. Доверенность тоже ни о чем. Заверено неизвестно кем, сами себе заверили. Здесь вообще какая-то матрица непонятная, персона не найдена. Ну и закрыл эндосамент там живой мужчина, хозяин мини Антон. Ни подпись, ни роспись не оставил. Приняли. И в этот же день король Елену Петровну отправляет в отпуск. Как это понимать? Наказали Елену Петровну или с глаз долой? Ой, блин, забыл Елене Петровне зайти. Все в порядке, в целости да. сохранности? Ничего не поровну? Все целое? Да. Благодарю. Всем привет. Сегодня 11 января 2021 года. С утра съездил так называемый мировой суд город Сургут. Я ознакомился с материалами дела. Не хотели знакомить. Мимо рамки не пустили, без маски не пустили. Пришлось этот шар свой одеть. Кельджанова не видел. Попался нормальный пристав, который сам сходил сначала в 10 участок. Там оттуда вышла женщина, сказала, что вам на самом деле в шестой участок. В общем, меня пропустили в 6 участок. Я туда пришел, мне говорят, дело типа не готово, мы только первый день работаем. Увидел я Татьяну Романовну без маски на рабочем месте. При этом она общалась то ли с прокурором, то ли с полицейским. То есть они всех заставляют, а сами это без масок работают. В общем, меня отправили в 108-й кабинет, якобы это, ну, в канцелярию. Я им сказал, что я три дня назад отправлял волеизъявление на ознакомление. Отправили в 108-й кабинет, в канцелярию. Канцелярия закрыта. Повезло, что там девушка разбирала корреспонденцию. То есть к ним там весь коридор заставили, три тележки. Здоровенные такие тележки. То есть к ним вся корреспонденция вот за эти 11 дней приехала сегодня. И они ее разбирали. В общем, я с этой девушкой поговорил, она меня это зарегистрировала. Я успел уже написать вот такое волеизъявление от руки, тоже с таким же текстом, что отправил три дня назад на, на электронный адрес почты. Так, почитал немножко про Индосамент. Выяснил там одну особенность, что та роспись, которая ниже всех находится, имеет ключевое значение. Ну и, соответственно, с обратной стороны крест и Индосаментная надпись. Без оборота на меня. В это время девушка с канцелярии распечатала с электронной почты мое волеизъявление. И мы поднялись обратно в этот кабинет. В общем, там футбол был еще тот. В общем, мне сказали, что ожидайте, сейчас это дело будет готово. Когда я зашел, там был этот пристав Герасимов, который попытался у меня там телефон, телефон то ли отнять, то ли что он хотел. Короче, он говорит, не снимайте меня, на меня камеру не, не направляйте, вы любитель снимать, все такое. И тут же мне это, начали это. Положили дело на стол и вот такую подписку. Так, я предупрежден об уголовной ответственности по части 1 статьи 325 УК РФ, где предусмотрено лишение свободы до одного года. О как. Знакомиться с материалами дела у нас теперь уголовное преступление. За похищение, уничтожение, повреждение официальных документов, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности. Чего они этим хотели сказать, я не понимаю. Я впервые вот такую расписку, эту, подписку увидел. Никогда мне по, вот, ответственность по уголовной статье не подсовывали. Вот это о чем говорит? Что они опасались, это явно было никак не связано ни с похищением, ни с уничтожением, ни с пов... а вот с повреждением, тут вопрос. Они, скорее всего, опасались индосаммитную надпись, без оборота на меня. То есть я, по идее, мог достать ручку у меня и быстренько написать там это. Но я не собирался этого делать, но вот я предполагаю, что именно этого опасались, что не опасались индосаммитной надпись, что я напишу там без оборота на меня. Тогда у них это дело вообще не пройдет, никакой оплату. Герасимов у меня спросил, вы, говорите отказываетесь под, ну, подписывать? Я говорю, я не отказываюсь. Я говорю, я не хочу. И вообще это не предусмотрено. Короче, начал там возмущаться. Он, тогда, он взял дело и это, начал выходить. Я говорю, вы что, куда, куда пошли-то? Что за беспредел-то? В общем, он сходил, Татьяне Романовне, и это, вышел, сказал, она дала добро. В общем, не нужна никакая расписка. И вот она это дело. Оказывается, это не за, не за оплату услуг ЖКУ, а взыскание задолженности за содержание и ремонт жилого помещения. Вот как. И поступило оно, оказывается, 22 декабря, а не 28. Вот то самое вылезление, которое я писал три дня назад на ознакомление с материалами. никакого не подписал и, не, и даже не расписался. Просто написал. Отправил по электронной почте. Живой мужчина, хозяин на меня, Антон. Все. Что сделала якобы судья Татьяна Романовна? Поставила резолюцию. Ознакомить. Так, эта история. До 2 поступила До 2 28 вынесенное определение о принятии искового заявления. Назначено на 12 февраля 2021 года. Так, это опись. Это само определение о принятии искового заявления к производству. О взыскании задолженности за содержание и ремонт жилого помещения. Ни слова об услугах вот тут то же самое, обзыскание задолженности за содержание и ремонт жилого помещения. Ссылки на гражданский кодекс, ни слова о жилищном кодексе, и тут она пишет, что подлежат рассмотрению в порядке упрощенного производства, то есть они не хотят вживую общаться со мной. Они, они переводят все в, этот, в поле мертвых, в писанину все. Гражданский кодекс, гражданский кодекс определил обзыскание задолженности за содержание и ремонт жилого помещения. Ни слова об услугах. Так, рассмотреть порядке упрощенного производства, предложить историю ответчику, урегулировать спор самостоятельным путем примирения. Хотя никаких предложений не поступало. Так, а вот дальше идут ограничения. До 21 января предоставить доказательства, а возражение до 12 февраля. То есть, осталось буквально 10 дней на то, чтобы предоставить все доказательства. Разъяснить сторонам, что суд рассматривает дело в порядке упрощенного производства, без вызова сторон, после истечения сроков для предоставления возражений и документов, исследует изложенное ну, объяснение и принимает решение на основании доказательств, предоставленных в течение установленных сроков. То есть, без участия сторон. Дальше разъясняются какие-то права. Первый раз вижу, чтобы в определении разъясняли права. Ну, кстати, тут некоторые подсказки есть. Возможно, вот... Татьяна Романовна делает подсказки, на что можно опираться. Вот опять же, в упрощенном режиме, и тут же это пишет, что граждане вправе вести свои дела в суде лично. Вправе. Так, копию настоящего определения направить сторонам. Ну и приписка, пишите письма на электронный адрес. Так, это само исковое заявление. Долг тут они определили 24.059. Причем сами определили, без суда. Вот тут они пишут. Булгаков Антон Николаевич зарегистрирован по адресу такой-то, является собственником данной квартиры, да не собственником, имеет право собственности или является собственником. Тут они почему-то начинают на жилищный кодекс ссылаться, жилищный кодекс и тут же переключаются на гражданский кодекс. И приводит очень интересное основание. Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательств и требования закона и иных правовых актов, а присутствие таковых условий и требований в соответствии с обычаями и иными обычно предъявляемыми требованиями. Указанные требования ответчик не исполняет. То есть это что у нас есть такой обычай платить за ЖКХ? Тут же не вспоминают про судебный приказ, что он был отменен. В связи с тем, что ответчик систематически нарушает платежную дисциплину, это, наверное, федеральный закон такой называется, платежная дисциплина, да? А именно не оплачивает в соответствии с требованиями закона своевременно и в полном объеме начисления за оказанные жилищно-коммунальные услуги. О, услуги какие-то появились. Так, за март и июль в результате неоплаты ответчикам обязательных платежей за содержание и ремонт жилого помещения и тут появляются некие коммунальные и прочие услуги. Получается, тему ЖКХ надо переименовывать в ЖК, ЖКПУ. Управляющая организация не в состоянии осуществлять в полном объеме содержание и ремонт общего имущества, при том, что у них выручка 3 миллиарда в год в многоквартирном доме, что наносит ущерб зданию, не нарушает права и интересы других собственников. Так а почему собственники-то не подают в суд? А где доверенность от собственников? И наниматели помещений в многоквартирном доме. То есть они ссылаются на права третьей стороны: ссылаются на гражданский кодекс, жилищный, гражданско-процессуальный кодекс и налоговый, причем да тут. Пытаются сэкономить 461 рубль почти на госпошлине, которую они уплатили за судебный приказ. Ну и дальше взыскать некие коммунальные и прочие услуги, а также за содержание, ремонт жилого помещения. И указывают счет. 407. Не специальный счет, согласно законодательству. А некий 407. -й. Благотворительность. Иск подписан неким представителем ГА Матюшенко. Это квитанция об оплате госпошлины. Старая за судебный приказ от 25 августа. Это новая от 18 декабря. Это выписка из ЕГРН, ничем не заверенная никем. Это продолжение, тоже ничем не заверенное никем. Это копия свидетельства. О регистрации права, в реестре прав. Заверено неизвестно кем. Доверенности тут нету, не приложено от него, на него. Это старое определение Короля Елены Петровны по отмене судебного приказа, якобы судебного. Какие-то непонятные таблицы с какими-то суммами. Сами себе заверили. Здесь вообще какая-то матрица непонятная, что к чему. Опять же, сам себе заверил. Здесь тоже непонятная какая-то таблица. А также они прикладывают отчет об отслеживании отправления. Якобы они иск отправили 18 декабря. И прикладывают вот такой отчет, что оно ожидает адресата вместе вручения. То есть 19 декабря поступило на почту. Я был сегодня на почте, мне... мне никто об этом ничего не говорил. То есть они даже 30 дней не дождались, сразу подали иск. Через три дня. Это квитанция, это опись. Ни расшифровки, ни по доверенности. Ничего не написали. Кто отправил, неясно. не ясно. Какой-то список домов приложили зачем-то. Какие-то ключевые ставки для чего-то. Устав это, общество зачем-то. Кстати, согласно уставу, срок полномочий директора составляет 5 лет. А его назначают. Сроком на три года. То есть это временный директор, получается, так? А вот та самая доверенность на Матишенко Григория Александровича. Доверенность тоже ни о чем. Заверено каким-то третьим лицом Водякшина. А вот постановление председателя сургутского городского якобы суда Кузнецова, где он отправляет король Елену Петровну в отпуск с 14 декабря по 10 января. Если вы помните, видео «Победа живого мужчины» в суде РФ вышло 16 ноября. Через три дня я выпустил разъяснение к видео, и в этот же день король елена Петровну отправляет в отпуск. Как это понимать? Наказали Елену Петровну? Или с глаз долой? И все дела передают Амельченко Татьяна Романовна. Само дело вроде как прошито, но ни печати, ни росписи, ни склейки, ничего нет. Просто ниточка. Развязал, завязал, добавляй, что хочешь. Ну и вот такое уведомление я им оставил, что без оборота на меня, без ущерба, без акцепта, живой мужчина, хозяин на меня Антон, с материалами по гражданскому делу ознакомлен частично, количество листов не указано, дело не прошито, не скреплено печатью. Время, день 11, месяц январь 2021 года. Потом сходил на почту, увидел в почтовом ящике такое извещение, написал, заполнил его, без ущерба, без акцепта, без оборота на меня, Персона не найдена. Живой мужчина, хозяин меня, Антон. Ну и та самая печать, которую я восстановил. Вот так заполнил уведомление. Персона не найдена. Без, без ущерба, без оборота на меня, без акцепта. Живой мужчина, хозяин меня, Антон. Слова получил, подпись, фио и э, фамилия инициалы персоны зачеркнул. Само письмо выглядело вот так. На просвет я его посмотрел, там было именно исковое заявление, копия. Ожидает оно с 4 января на почте. Что я сделал? Перечеркнул, написал, поставил печать, написал «Персон не найдена, без ущерба, без акцепта, не акцептую, без оборота на меня, вернуть отправителю, нет контракта». Ну и закрыл там «Живой мужчина, хозяин меня, Антон». С обратной стороны то же самое. И отправил. Вот таким образом. Заполнил заказное уведомление вот таким образом. Отправлял вместе с описью. Попросил обязательно прописать номер отправления. Ну а в конце написал «Живой мужчина хозяина Антон». Ни подпись, ни роспись не оставил. Приняли. Квитанция об отправке, номер отслеживания. Можете сами проверить по трек-номеру данное отправление. Оно уже зарегистрировано в почте. И выглядит оно следующим образом. Живой мужчина, хозяин имени Антон. В общем, что в итоге. Король Елены Бедровну отправили в отпуск. А управляющая компания, как только узнала об этом, в отпуск ее отправляют 14 декабря. Они тут же буквально... Видать, до них доходит информация, и они 18 декабря это все уже регистрируют. То ли договориться не удалось, то ли Елена Петровна сказала, все, хватит. Мне такие уроки больше не нужны. В общем, они все перевели в упрощенный режим, без участия сторон. И получается, сейчас надо заниматься писаниной, в течение 10 дней подготовить все эти бумажки. Но возражения можно досылать... В общем, вот, вот этот реальный прецедент был, то, что они мне пытались вот эту подписку, вот эту подписку вручить, заставить подписать, но не получилось. Говорит о том, что они реально опасались, что я что-то сделаю с этим делом. Ну, скорее всего, что-то успею написать там. Или, или крест поставлю, я не знаю. Чего они опасались? Я никогда не, не портил никогда никакие документы. Скорее всего, они опасались именно индосамитной надписи. Потому что можно ходить, как я, и устраивать там вот такие вот видеоуроки, А можно просто индосаментную надпись поставить и все, и не ходить никуда. И у них все равно ничего не пройдет. В общем, ссылку на материалы дела оставлю в описании к видео. И если вы откроете, то не надо тыкать по самим документам, вот по этим названиям. Нужно нажать вот сюда, в правом верхнем углу, кнопочка «Скачать». Вот когда скачаете, разархивируйте, вот тогда можете тыкать. А так вот у вас ничего не получится. Всем благодарствую. Следите за новостями. Все, поехали. Здравствуйте. Я хотел пройти, ознакомиться с материалами дела. Кто приглашался? Сейчас. Я отправлял три дня назад. Заявление ознакомление с гражданским делом. Три да, дня прошло, уже должны обязаны по закону. Кто участвует давали? участок, а? участок какой-то давали? Десятый. Десятый. Здравствуйте. Это за выходные почта, что ли, пришла, да? Это за 11 дней, да, накопилось? Здравствуйте. Здравствуйте. Ознакомление с каким делом? Гражданское дело. Амельченко, Амельченко. А ну, на шестой участок. На шестой? На шестой. Ну А, связываем. подождите, там десятый написано? Нет, на шестой с... участок. Она исполняющая связана приняла за нас иски. Ну, Она рассматривает. Смотрите, я три дня назад а не отправлял более не на Я поняла. Связывайтесь с шестым участком, с секретарем шестого участка. А Они рассматривают иск в отношении ну, бабушки. Она я могу пройти на шестой участок? А? Ознакомление с материалами делал. Подходили то А? Подходили к Да, сказали на шестой участок пройти. Подожди. Жду. Что, вот этот режим самоизоляции, так называемый, не собираются с ними? Да, стопов. Да? Да, стопов Оно будет? Нет? Ничего? сколько? нет никаких? Да. Сколько можно издеваться над людьми? Я хочу мимо ранки пройти металлом детектором. Можете посмотреть? Нет, зато не знаю. Да, я уже А? Ну, а? это дело добровольно. А, да, да, не да. Не у вас инструкция написана. Я не отказываюсь от этого металла. Только я, -то не я хочу, Скажите чтобы пришли мы смотреть я да. уже проходил-то. Да. Меня досматривали вот именно ручным. Ну, здесь пройдите по рамкам. Только здесь? Да. <laughs> я же уже проходил мимо. Вот ну, здесь пройдите, подойдите. Если будет, да замат, вы, я вы, не буду. Вы, вы так не будете делать. А? Так? так не будете делать. Как, как делать? Ну, ручным. Я не хочу через рамку проходить. Да. А? Обязательно. Пройдите. Обязательно? Да. Я жду, пока да. человек выйдет. Да, пока. Ко мне? Да, нет. Макс, приведь, пожалуйста. Я хочу без маски пройти под принуждением, под вашу ответственность. Ну, я документов в этом, никак. Я Второй этаж. И все там зайдет. А Да можно без проходить, заявление денег писать там. Для того, чтобы усложнить о, смотрите, маска из диоксида ампитана. Ну, нам показывает, где подарить, не подарить. Видели, да? Нет, не видели. А? Это что такое такое? Вот это пауэрбанк. Вызывает ракер и, и разрушает кости. На одном из городообразующих предприятий заставляли носить. Народ начал жаловаться. Причине в горле, дышка, повреждение легких. Благодарствую. Четвертый этаж 405 -й. Здравствуйте а, Мне нужна Татьяна Романовна Здравствуйте Здравствуйте, Здравствуйте. ознакомься с материалами дела. А, я живой мужчина, хозяин имени Антон Ну фамилию, скажите. Фамилия персоны, Булгак. Хорошо, ожидайте в коридоре. Жду, благодарствую. Заявление... Это не я, Это живой мужчина, хозяин меня, Антон. А, ну я поняла. Смотрите, вы заявление на ознобавление не писали? Писал. Писали заявление Отправлял по электронной почте. Так, ну, а вы когда отправляли? Три дня назад. Так, ну, смотрите, вы направляли на новогодние праздники, у нас только почта сегодня зарегистрирует ваше заявление, потому что нам оно пока еще не поступило. Не, а в чем проблема? Дело не готово или что? Нет, дело готово, просто мы не можем сейчас... Так давайте я сейчас напишу от руки. Ну вы сейчас напишите... Я а... могу задним числом написать. Нет, нет, нет, вы не понимаете, вы сейчас запишите, но судьи... Я не понимаю, вы мне отказываете в ознакомлении с материалами дела? Понимаете, ваше заявление еще судьи не поступило. Она должна принять решение ознакомить вас с материалом дела. Так это принять. же дело десяти 10 секунд. Не, я понимаю, просто такие требования... Требования кого? Татьяна Романовна? Нет, понимаете, просто на ваше заявление нам даже не поступило. Так оно, давайте я сейчас оно... напишу по руки. В чем проблема? Ну, оно же должно еще пройти время, чтобы рассмотрено было. Да, прям тут же происходит. рассмотрит резолюцию наложить, там, две секунды и все. Но как происходит? не, вы ну не как можете, происходит? Не, вы можете сейчас написать и нам передачу, но это будет не сейчас. В смысле не сейчас? Ознакомиться вы сможете не сегодня. Почему? Вы же сказали, дело готово. Ай, сейчас я... Ай, сейчас я... Подожди, Уточните, я... пожалуйста. Я прям... У меня времени нет, чтобы бегать сюда по три раза. Пока на 108-й Спуститесь, напишите заявление. 108 это что? Это специалист. Но они же все равно к вам сюда поднимут. Ну поднимут, напишите уже заявление внизу. Так... Специалист должен штамп поставить. Так может я там штамп поставлю и сразу к вам? Не, ну вы напишите заявление. Если я штамп поставил, то. Так, тогда номер дела мне напишите на бумажке. Так, 108, да? Да, 108. Да. Ага, благодарствую. Это что, 108-й кабинет закрыт, да? Прием в не ведет. А мне сказали, что с шестого участка это сказали сюда прийти. Здесь заявление написать. Как быть? Пишите, я не знаю. Им обратно поднимитесь. Да что такое? Что за футбол? Они вообще да, не работают. В А ручку, это, бумажку можно лист? Чистый лист можно? Угу. Благодарствую. Девушка, а вы же секретарь, да? Нет. А что вы хотите? Так а мне шестого участка прислали сюда, сказ... это... отправили сюда, сказали, что это нужно написать заявление на ознакомление с материалом дела. в И чтобы у вас зарегистрировали штемпик, я туда отнесу и все, меня знакомят. Короче, тут футбол на... начался. Отправили... Вниз, сто восьмой кабинет написать от руки. Вот написал. Сейчас зарегистрирую обратно туда. Ваше заявление о познакомении с материалом дела вы направляли проектную почту. Весьма написала. Да, да. Все, ваше заявление уже принято. Нет, я им то же самое сказал, они говорят, нет, пишите от руки, регистрируйте. Нет, все, они просто не знали то, что поступило. Заявление. Так я им объяснял три раза. Угу. Ну, заявление поступило, вас пригласят. Вас... Вы созвонили, что ли? Я позвонила, я просто посмотрела на почте. <как> нет, вы с ними созвонитесь. Ну, что мне сейчас опять туда-сюда, вот они... У вас пригласят познакомить. Нет, мы договорились, что сейчас меня знакомят. Просто сказали, вот надо вот такую формальность, что у вас зарегистрировать. <как> Почту? Да не, мне быстро вот, зарегистрируйтесь. А вы курьер, да? Да. А, этот, ЕМС что ли? Да. Не созвонились? Пожай, не а, вы распечатали? Да? Три раза разъяснил. Так десятый участок? Вообще, по адресу 10 а. они ну, наверное, я не знаю. Король Петровна не захотела второй раз встречаться. Здравствуйте. надень, а Скоро будет дело а меня а? мы готовы, мы вас ждали. Так мне сказали, ожидайте, одевайте, не приглашают. Одевайте, одевайте. Здравствуйте. Здравствуйте. Выходите. Честно, не знаю, что-то уже, э, ну, все порешали, сейчас, говорит, пригласим. Вот уже минут пять, все никак не приглашают. Не знаю, что-то за что это замудрить решили. Ну, короче, жду, пока пригласят. Там внутри уже пристав появился, ну, в этом кабинете. Татьяна Романовна без маски была, сейчас маску одела, такая улыбается, смотрит на телефон. Ну, в общем, это жду пока. Пригласят. Говорят, дело готово, ожидайте. А что ожидать? Неясно. А, вот все, пригласили что такое? Видеокамера. А? Что, видео, видео, камера? что видел? Что показать? Ну, открыть. Ну, что открыть? Телефон. Что? А что это? Запрещено? Закон? Снимать нет? запрещено. А с чего вы взяли, что я снимаю? Ну, вы любитель. Любитель? Да. А <laughs> вы ну, не любитель? Надо меня направлять камеру. Почему? Потому что нельзя здесь снимать. А кто сказал, что я снимаю? Ну, все положительные. Снимать. Где я собирался меня... положить? Но меня не надо я, вам, я, где я собирался, собирался положить? Здесь не надо снимать. Что, понятно? А что переворачиваешь? Камера же на меня направлена. Я вам говорю, здесь съемка запрещена. А с чего взяли, что я снимаю? Я вас предупреждаю. О чем? О запрете съемки, видеосъемки, фотофиксации. На каком основании? Я вам потом ниже объясню, какое основание. Как? Ниже? Ниже. Когда спустимся, я вам правилам подведу вас, Документы, если вы их не знаете. Подведете? Mm. Провожу. В смысле? Да что, угроза, что ли? Да какая угроза? Я говорю, покажу вам, где написано. Вы говорите, какое основание. Если я захочу. А не по вашей воле. Вам нужен документ персоны? Да. Yeah. Вот, документ персоны. Yeah. Без оборота? Я. Могу копию сделать, да? Нет, конечно. Хорошо, Глубаков Антон Николаевич. Так, а можете э, перевернуть? Зачем? Э, место регистрации. А зачем? Собственно. Что, без Хорошо. регистрации никак? А, нет, если не желаете. Если не желаю. Хорошо. Так, э, расписку запомните для начала о том, что вы предупреждены за почту дела. Чего? Ну, Ознакомьтесь. Вот, а я тогда сфотографирую эту расписку. Все, передаю в целости и сохранности. Все, благодарствую. Возвращаю вашу коробочку. Угу. Все в порядке? В целости да? сохранности. Ничего И не поровна. Все коробки, целое. Да. Благодарствую. Угу. До свидания, Татьяна Романовна. Штука, препятствий вообще. То сходи в 108 то напиши, то не получили какая-то подписка уголовную статью сейчас пытались менять типа, типа сам да распиши что ты типа это предупрежден в уголовной ответственности запорчик да. в смысле я первый раз такую подписку вижу вот реально у меня больше 20 заседаний было не только здесь но и в Екатеринбурге там или где в разных городах да, наверное уже ну, бывает там, подсоит, там какие-то типа это э, права разъяснены, там все дела. Но вот чтобы об уголовной ответственности подпреждали, такой впервые. Что такое? Пришел знакомиться с материалами дела, за, заехал по уголовке, что ли? Все, я знакомился, благодарствую. До свидания. Нет, все, ознакомили. Ой, блин, забыл их Елене Петровне зайти. Ну ты что сюда шел-то вообще? Уй, -мо. Сейчас самое главное, была. Да они меня там это это? Решили подсунуть. Сначала, короче, ничего не знаем, дело не готово. Мы, короче, только первый день работаем. Короче, болтал, они говорят, я говорю, я прямо сейчас напишу. Иди в 108-й. Пошел туда, они говорят, мы вообще не работаем, кабинет закрыт. Короче, это. Написал. А что писал-то? А? Ну, воле заявления на ознакомление с материалом дела. А то не дошло. А, а то на десятый сейчас дошло. Ну да, они еще тут тоже переиграли. Я говорю, на 10 они говорят, нет, у вас на 6 и все такое. Короче, добился, что меня пригласили. Захожу, там сидит этот Герасимов. Начинает у меня телефон это дергать. Покажи, включи, не направляй на меня. Все смотрят. Да. Выиграет любитель, сбивать видео. И, короче, тут же подсовывает это, подписку, что типа предупрежден об уголовной ответственности, запорчу там рвание, короче, материалов дела. Я говорю, вы что, я не буду ничего это подписывать. Они говорят, вы отказываетесь, я говорю, я не хочу. Нет на то моей воли. Это ну и все, малый... он дело забирает, уходит. Я говорю, э, стой, куда, стой. Короче, опять к этой, к Тамаре, к этой, э, Татьяне Романовне, та дала добро, короче, без расписки. Все, меня ознакомили, короче. Герасимов ушел, другого пригласил, нормального того. А? Да пустышка почти меньше, чем на судебный приказ. То же самое все приложили. Липовую доверенности и какие-то там расчеты свои индивидуальные. Ну смотри, как боятся под подписку, типа. Сначала не хотели знакомить, потом подписку. Так подписываться ты будешь где? Ну там прям написано подписка. И я такой-то, такой-то. Антон Николаевич. Ну, я же не буду так писать. Ну все. Хотела копию с паспорта снять, хотела это. Про, про, говорит, поверните, я хочу прописку вашу посмотреть. Я говорю, а зачем? Ну, если не хотите, я говорю, нет, не хочу. Нет, у меня скажи прописку. Они боятся, что, что у меня там регистрации не будет. Понимаешь? Им, им тоже интересно? Снялся у вас регистрации или нет? Он, <кхем> ну да, Булгаков. Не про меня. Ты мне не нужен, нужна персона. Ну. Ну, интересно, интересно. С каждым разом все интереснее, интереснее. Да, с каждым разом.